А расскажите нашим уважаемым радиослушателям, что вот это такое? Тем из нас, кто не является, скажем, евреем, кто не очень в курсе. Значит, то есть, будто в курсе, но расскажите тем, кто не в курсе. Значит, я не веду, что в любых странах, восточных особенно, то есть это и мусульманских стран, не только иудеи, не только, как бы, получается, Израиль. Да, только, и арабы и... тоже, конечно. Да, то есть как бы у всех вот это как бы защита, но ну, то есть наши в основном как бы, российские там, ну то есть как бы получается славяне они знакомы только с этим, как едут на отдых, то есть они приобретают эти защиты только там, то есть я думаю кто был там в Турции отдыхал или ну вот то же самое это в Иордании да ну в любых всех вот этих странах то есть продаются именно глазики то есть, Ну они считаются как от отзла сглаза, то есть э, в Турции это считается как назарманджих, ну то есть как бы так, э -э, в других странах, то есть это просто вот именно считается как глаз Фатимы. Э -э, и еще вот именно, то есть может видели все, вот именно как в руках. Да. Есть, я даже сама в принципе ношу. То есть, э, там, Откуда то, этот символ появился? Кто такая Фатима и почему этот символ работает? Этот символ, то есть как бы в Израиле это тоже, то есть как бы, ну это больше это, получается, как бы название Патима, это, ну то есть от, от, от, от, от рабов исходило. То есть это рука, это рука именно как бы Патима. То есть это, получается, Мухаммеда, да? Да, Мухаммеда. Да. Ну то есть как бы она имеет значение вот именно как защиты. — Понятно. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить еще раз, что на волне радиостанции «Сангейтс» у нас сегодня Инесса Алиева, маг-пропсихолог, ясновидящая гадатель, немножечко ведьма <связь> по совместительству из стольного города Минска, из Белоруссии. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, вот что ждет нашу цивилизацию в будущем вот в недалеком обозримом например какие катаклизмы могут быть то есть это все карты видят тоже или это закрыто все ну нет это до того момента пока я не, задава, не задавала эти вопросы значит оно как бы информация естественно не выходит поэтому ну то есть если э, делается конкретно на это то есть ну давайте посмотрим Давайте посмотрим, что же ждет нас в обозримом будущем. Какие катаклизмы, какие моменты, скажем, хорошие или нехорошие, прилетят ли к нам инопланетяне или ждать очередного какого-то коллапса? Что ждет нас? Что я вам хочу сказать еще, следующую, именно следующий год, возможно, то есть как бы будет продолжаться кризис. Да, э, то есть это будет касаться и Европы, и России тоже, в том числе. Уже с 2016 -го года э, пойдет немножко все это на улучшение. Как бы так. Э, что касается следующего года, я еще вижу как бы три э, какие-то нехорошие то есть, как бы, как катастрофы. Это э, не, здесь получается еще не только, то есть может быть какие-то действия как военного плана. То есть здесь вижу как Украину и как Германию, то есть как Евросоюз какие-то будут, еще будут терты. Mm -hmm. Так, потом здесь еще получается, вот вижу как э, будет связано что-то как с, с поездом, да, какая-то катастрофа. И может быть такое, что с самолетом что-то связано, но это будет связано вот как или это будет или Малая Азия, или Малая Азия опять, или это может быть как сингапурская сторона, вот, то есть как бы та сторона. Понятно. Еще, может быть, разрядится еще какая-то тоже, ну, то есть, как бы... Конфликт какой-то. Конфликт какой-то еще тоже, может, вот именно как и Сирия Сирии, как бы затрагиваться. А, еще вопрос. Вот судьба Европы. То есть, нам же много кто-чего напредрекал из сильных мира всего в плане экстрасенсов и гадателей. Вот что карты вам говорят про ближайшую судьбу Европы? Давайте посмотрим. Так, но что хочу сказать по Европе, то есть эм, ухудшения будут очень сильные. То есть у Европа, она как немножечко как обеднеет или как больше сильно. А какие карты? Какие карты мы этого имеем? Имеем карту, если знаете, Европ или знаете вот именно как бы как крест карты Ого. Здесь вот именно, или нужно, чтобы какое-то, ну, то есть, было перевоплощение, ну, то есть, как бы, здесь сама карта, то есть, надо какое-то из, э, состояние изменения, то есть, что-то вообще изменить, то есть, или приостановить, или изменить, угу. то есть, таким образом, ну, то есть, как бы, будет какой-то крах. То есть, в Европе сейчас мало не покажется, похоже. Да, да, да. Да, вот такие вот они все у нас предсказания сегодня немножко мрачноватые. Ну что ж, это такое а дело... что сказали. Ну, каждый по-своему видит ситуацию. Но про Европу я другим не задавал. Это чисто ваш вопрос, Инесса. Он специально для вас был приготовлен. Вот, другим я сегодня не задавал этот вопрос. Ну что ж, у меня еще есть вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот что-то, какие-то случаи, связанные с магией, и в которых вы принимали непосредственное участие. Потому что магия – это всегда терра инкогнито, это всегда что-то запредельное и интересное. А мы знаем, что вы маг. Расскажите, пожалуйста, что-то про это. Так, что такое магия, ну, мы уже в прошлый раз тоже говорили. Ну, про магию это мы все знаем. Я имею в виду а. конкретные ситуации, случаи из жизни, связанные а. с магией. Вы же маг, а. соответственно, да. Соответственно, у вас есть много ситуаций, связанных с магией, как должно быть, по крайней мере. Возьму тогда свое, как говорится, Талмутик в своей и посмотрю. Да? Потому что я обычно, когда что-то делаю, я стараюсь как бы так вспомните лица что нибудь интересное такое значит, то что понравилось нашим уважаемым радиослушателям значит, все таки же мы у нас же шоу ухо хоть... да. была как бы процент ну, э, жизни которые люди приходили вот мужей ну, жены как бы своих мужей привораживали uh -huh. приходили девушки как бы очень много сыграла роль очень много как бы соединенной семьи то есть да это было магически как бы так очень много как бы людям делала вот именно как бы на удачу, то есть э, сразу там через месяц или через два шли какие-то продвижения. То есть человек становился вот, именно как бы э, на ноги и шел процвет. Как бы. А что значит сделать на удачу? Это что значит? Ну специальные, э, делаются определенно магические как бы ритуалы. И, во-первых, ну, если человек вот, именно порчен, делан, делан, значит с него сначала убирается эта информация, а потом делается, вот именно, то есть, как ситуацию подвигаешь или ситуацию, как бы толкаешь человека, вот именно, чтобы у него э, пошла удача. То есть, очень много людей, которые, они по жизни, вот именно, ну, то есть, как, вроде бы и делаю какое-то дело, но это все идет в никуда, просто никуда. Ну, то есть как ситуацию вот именно как бы эту убираешь, и делаешь чистку для человека, а потом как бы делаешь, делаю вот именно как бы ритуалы на, на удачу вот, чтобы человеку. Квартира, к примеру, или человеку, как бы открылись дороги всюду, то есть, или чтобы вот, много очень заказывали люди, которые были сами, да, то есть которые работают, занимаются бизнесом или еще что-то, ну, немножечко такие маленькие авантюристы, чтобы у них везде были открытые дороги, то есть чтобы человеку мог всюду попасть. То есть, вот где бы он ни был, он пришел примеру, да, ему нужно какую-то бумажку, к примеру, подписать или что-то сделать, да, и ему раз, ему поглядели в глазки и растаяли, подписали. То есть, таким образом. Потом, ну, то есть, как бы, очень много ситуаций было, которые приходили вот именно, вот сейчас приходят тоже, обращаются по чистке вот именно помещений, по квартир, больших помещений, офисов, да, потому что, ну, чувствует что вот именно как бы энергетика очень очень плохая и очень тяжело там находиться и работать и все остальное то есть естественно ты хочешь там как бы работаешь вот именно как бы делаешь чистку до да, э, отчитку и все совсем идет по-другому даже вот недавно вот, получается два дня назад видела тоже на чистку цыганского дома ну, то есть как бы даже смешно это не цыгане сами не могут почистить, как говорится, ну, свой дом. Хотя они же все в этом, как говорится, выросли, да, то есть ловили. Вот ездила и сразу потом как бы, получается, ну, там, три дня я говорила, что должно происходить, но ну, они позвонили, говорят, вообще удивляются, что ну, все так вообще, все прекрасно, все хорошо. И потом, как бы, ну, в основном магически вот приходят, я говорю, по приворотам, Приходит очень много магических, магических как бы делается ритуалов на здоровье то есть очень приходит много людей которые <связывая> вот к примеру то есть остался типа год жить там, два года <связывая> жить. то есть продление вот именно чисто жизни то есть есть люди которые ну, даже знают что человек умрет но хотят чтобы просто человек хоть год хоть два хоть как-то прожил то есть вот эти вот ритуалы тоже это делается да потом что то еще как бы, получается естественно делается вот именно тоже как бы, моменты защит тоже магические так. много очень вопросов приходит по бизнесу чтобы вот именно раскрутить бизнес людей да чтобы пошел бизнес потому что бывает сейчас вот Говорят, что чем, как говорится, больше кризис, тем лучше магам. Да? То есть, как говорится, кто-то кто гаснет, а кто-то процветает. То есть, Здесь, в этом плане, когда кризис, маги всегда радуются, потому что кризис. ну, То есть, как бы работы прибавится. Типа, да? ну, приходит, естественно, очень много людей на очень много приходит людей, которые хотят, чтобы принять свое место. То есть вот это тоже как бы, как бы залаживается тоже информация. Но приходят вот именно тоже как любовные как бы, треугольники, да, чтобы как бы сделать или отвороты, кто-то привороты. Mm -hmm. — Понятно. Ну а какие ваши самые любимые ритуалы, нас? вот что, что вы любите делать больше всего, и расскажите какой-нибудь ритуал нам, пожалуйста, вот что люди могут делать сами дома? — А Так, ну что, если касается вот именно чисто про здоровье, то, естественно, то есть если кто-то хочет сделать чисто, то есть ну, не хочет пойти вот именно к магу или просто нет времени или нет денег, значит, в первую очередь э, нужно э, пойти, если это сам по себе человек, именно христианин, значит пойти в церковь там, во-первых, исповедоваться, и плюс еще ну, то есть, как, э, поставить вот именно как бы себе там здравие, сыропоутку или икону поставить свечку своими словами тоже попросить э, почиститься потом подойти, возможно, такая еще, ну, то есть как бы, подойти к Николаю угоднику, mm -hmm. тоже поставить свечку, да, и попросить, кстати, сегодня Казанской Божьей Матери у нас праздник. Поэтому это, естественно, эта икона, это семейные иконы, хранительница семьи. То есть, здесь в этот день очень хорошо делать на как бы, сохранение семьи, на восстановление семьи. Где у кого какие-то раздоры, где у кого какие-то, как бы, есть такие, как бы, семейные неурядицы. Так, значит, что касается, вот я по Николаю Чудотворцу говорила, подходите, значит, к иконочке Николая Угоднику, ставите вот именно свечечку, в первую очередь вы можете, как бы, как бы попросить вот именно о том, что вы хотите, то есть можно своими словами, и еще... Перед Иисусовой иконой, то есть перед Иисусом, то есть в первую очередь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, помилуй меня там грешного или грешного, неважно, спаси, сохрани меня и, и там, мою семью от всякой ну, там, беды. То есть это точно. Вот так, это при Иисусе. А, при Николае Чудотворце просто-напросто подойти к этой иконочке, попросить, сказать Николаю Годный Божий помощник, Пердонет. И в поле там в пути и в дороге э, везде спаси и сохрани меня то есть от всякой беды от всякого ну то есть как бы то что есть какая-то проблемочка а в домашних условиях можно это сделать то же самое про, прочитавши э, молитву очень наш прочитать нужно в э, салоне 90 живых помощи вышнего выш, выш, выш, выш, и также нужно прочитать животворящий манускриптум, mm -hmm. и потом, то есть как бы прочитать, если кто-то как бы не верит во все вот это, просто через на молитву только живет, значит в первую очередь прочитать и стихию, то есть и есть заговоры тоже, их тоже можно. Ну, то есть если кто-то, ну, то есть использует как бы есть некоторые такие щепотки, есть такие заговоры, Можно использовать заговор, просто прочитавший на воду, прочитать желательно, конечно, в первую очередь молитвы, какие знают, и ну, любой там заговор, там, от чего там, от порчи, от, злазки, mm -hmm. от, от чего, ну, кроме проклятия, потому что в домашних условиях проклятие нельзя ним это нужно обращаться к Мастеру. Понятно. Спасибо, Инеса огромное за такую интересную передачу. Но лучше всего, конечно, обращаться к специалистам. Правильно, Инесса? Да. Если что-то у кого-то не так, лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к человеку, который 25 лет уже занимается магическими практиками. Я рекомендую вполне Инессу Аливу, человека проверенного, человека, который 25 лет помогает в городе Герои Минске людям избавляться от тех или иных проблем. Обращайтесь, пожалуйста, и мы всегда... Передадим эту просьбу Инессе. Наш телефон прямого эфира 847-226-9956, радиостанция «Сангейтс», передача «Терра Инкогнита. С вами был ваш покорный слуга Владимир Гершанов и маг, эм, рунолог, таролог и просто хороший человек Инесса Алиева. Спасибо Инесса за такую интересную передачу. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. До свидания.